Когда состоится премьера премьера, осень 2017 года ознаменовалась историческим событием в летописи Воздушно-космических сил России. 18 ноября состоялась долгожданная воздушная премьера, первый полет А-100 премьер. Именно такое название получил новый летающий радар на базе Ил-76МД-90А или самый перспективный из самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления «Дрлойл». В ходе первого полета проверялись не только аэродинамические характеристики «Премьера», но и функционирование целевой аппаратуры и авионики. Зачем ВКС России «Премьер»? Это многофункциональный авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения, а стоили макро-ДН, функциональные задачи машины не ограничиваются тривиальным обнаружением целей противника и управлением своими бортами. Премьер способен функционировать в качестве комплекса радиоэлектронной борьбы и вести эффективную радиотехническую разведку. С большинства тактических и технических характеристик А100 Гриф секретно не снят до сих пор, но в открытых источниках появилась интересная информация. Согласно ей, перспективный российский комплекс Друлой вооружен двухдиапазонным локатором, оснащенным активной фазированной антенной решеткой. А специальное радиотехническое оборудование Премьера способно в минимальные сроки наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении. Функциональные возможности А100 Премьер включают обнаружение и последующее сопровождение большого количества до 300 воздушных, наземных и морских целей. Получение информации как со своего радара, так и от космических спутников. Управление беспилотными летательными аппаратами. Введение эффективной и стабильной радиоэлектронной борьбы при помощи бортовой аппаратуры. По информации отдельных источников, премьер способен обнаруживать цель типа истребитель на дальности до 600 км. Эти же источники сообщают о заметном росте эффективности выявления малозаметных целей. Поскольку современная элементная база в сочетании с имеющимися вычислительными мощностями позволяет максимально автоматизировать и в то же время упростить процесс практического применения полезная нагрузка самолета А100 Премьер смонтирована на базе Ил-76МД90А -90, или изделие 476 модернизированной, а в случае с 90А глубоко модернизированной версии основного транспортного самолета ВКС России. Ключевой задачей первого испытательного полета стала проверка новых аэродинамических характеристик машины. Локатор Гриб значительно меняет их значение, причем далеко не в лучшую сторону. Начало серийных поставок многофункционального авиационного комплекса А100 Премьер планировалось осуществить уже в 2020 году. Эту информацию озвучил российский министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на одном из селекторных совещаний с руководством ВКС России и профильными специалистами. Он заверил, что работы ведутся в полном соответствии с установленным графиком. Летающая лаборатория, участвующая в серии испытаний, совершила несколько контрольных полетов, а до конца прошлого года в воздух должен был подняться и сам премьер. Не случилось, но об этом ниже. Чем объясняется настолько глубокая заинтересованность руководства Министерства обороны и ВКС в оперативном получении 100 воинскими частями, в первую очередь сложившимся дисбалансом в количественном составе авиации ДРЛО России и стран-партнеров, входящих в состав НАТО в настоящее время российский авиапарк крыла радиолокационной разведки, по разным источникам, не превышает 9 единиц. Это два самолета А-50 плюс 7 бортов, прошедших модернизацию до уровня А-50. Второй не менее веской причиной служит несоответствие качественных параметров Дрлой у А-50 многократно возросшим современным требованием, и очевидна невозможность его адаптации к изменениям существующей ситуации даже в обозримом будущем. Срок эксплуатации дорогостоящих многофункциональных авиационных комплексов составляет несколько десятков лет и А-50, принятые на вооружение в 1985 году, находятся на пределе своего эксплуатационного ресурса. Исходя из озвученного выше, усиление существующего авиапарка А-50-50У, определенным количеством премьеров, решение из разряда оптимальных. По мнению Шойгу, актуальность модернизации комплексов дальнего радиолокационного обнаружения обусловлена появлением новых. Менее уязвимых для действующих систем ПВО-типов целей, малоразмерных беспилотных летательных аппаратов, низколетящих крылатых ракет, малозаметных для радаров самолетов тактического звена, самолеты-невидимки. Управляющие функции МакРудин нового поколения а 100 Премьер создаются на основе прорывных технологий. В существенно расширенный функционал комплекса добавлена возможность выдачи цели указания как самолетом-истребителем, так и зенитно-ракетным комплексом большой, средней дальности наземного корабельного базирования. Кроме того, предполагается значительное увеличение количества сопровождаемых целей. Летающий штаб Доставшиеся в наследство от Советского Союза А-50, проходя программу модернизации до уровня А-50, получают не только усовершенствованный радар, но и оборудование командного центра. Новый многофункциональный авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения вместе со способностью эффективного обнаружения воздушных, наземных и надводных целей получает возможность наведения на объекты противника как авиации ВКС и ВМФ так и высокоточных средств поражения. Современная аппаратура связи и инновационная БРЭ обеспечивают интеграцию самолетов в действующие автоматизированные системы боевого управления, оперативно, в режиме реального времени, передавая данные воздушной обстановки в наземные штабы и центры управления противовоздушной обороны. Имеющийся сегодня у ВКС практический опыт боевого применения самолетов Дрлойл в небе над Сирией показал необходимость перманентного мониторинга воздушной обстановки над территорией любого, в том числе и локального военного конфликта. Варварский ракетный удар, нанесенный странами западной коалиции по сирийской авиабазе Эш-Шайрат, провинция Хомс, наглядно продемонстрировал всю опасность пренебрежения такими действиями. После 7 апреля 2017 года, а именно тогда состоялся этот акт устрашения Башара Асада, самолеты Друлоева A50 несут постоянное боевое дежурство на российской авиабазе Хмеймим. Если говорить о сегодняшней потребности ВКС в Макру-ДН, то она составляет не менее 15 бортов. Это минимальное количество, а сто для поддержания боеготовности авиационных соединений частей на необходимом уровне, и то при условии продолжения модернизации не вылетавших ресурсов А50. Оптимальный вариант предусматривает поставку ВКС не менее 39 бортов. Возможно ли это? Скорее нет, чем да. Финансирование государственной программы вооружения, рассчитанной до 2027 года ограничено и вряд ли способно вместить такое количество новых машин. Не способен, к сожалению, выпускать более трех самолетов в год и специализирующийся на производстве Ил-76МД-90А авиазавод АО «Авиастарос-П», город Ульяновск. А с учетом того, что назначение этого самого Ил-76МД-90, кроме дальнего радиолокационного обнаружения, предполагает иные функции, он же создавался в первую очередь как универсальный транспортник это капли в море количественные и качественные показатели комплексов дрлой у радиолокационное оборудование базовой версии авиационного комплекса а 50 способна обнаруживать и вести различные типы воздушных наземных и надводных целей на следующих максимальных дальностях самолет истребитель до 300 километров крылатая ракета 215 километров Стратегический бомбардировщик — 650 километров. Наземная цель — 250 километров. Корабль — в пределах. Радио горизонта. Однако первая вполне благополучная картина при более детальном рассмотрении теряет свой первоначальный блеск. Морально устаревший авиационный комплекс имеет серьезные проблемы с обнаружением целей с малой эффективной поверхностью рассеивания. Не она известна как технология Стелп минимизирующая радиолокационную заметность. Частичным решением проблемы устаревшей элементной базы А-50 стала модернизация комплекса. В результате возросла эффективность обнаружения малогабаритных сверхзвуковых целей и вертолетов даже в условиях функционирования средств РЭП противника. Тем не менее функциональные возможности системы, обновленные до уровня А-50, не вполне отвечают современным и тем более будущим вызовам. Что касается количественного состава авиапарка самолетов Дрло двух противостоящих сторон, то он далеко не в пользу ВКС России. Только США имеет на вооружении 33 машины Boeing и 3 центре плюс 17 бортов, официально подчиняющихся командованию НАТО. Четыре таких самолета эксплуатирует Франция. В ВВС Великобритании располагают еще семью тяжелыми самолетами Дрло-Боинг и 3 центри Итого 61. А теперь рассмотрим в чисто гипотетической версии столкновение этих противников. При условии равных количественных показателей и качественных характеристик самолетов истребителей контроль воздушного пространства будет осуществлять тот из них, который обеспечит лучшую радиолокационную разведку и слежение. И реализовать эту задачу сможет та сторона, на вооружении которой окажется большее количество современных комплексов Дрлой у корректировки сроков. Ключевой вопрос, волнующий руководство Минобороны и ВКС, очевиден и вполне логичен. Их интересует соблюдение промышленными предприятиями отечественной оборонки, разрабатывающими а 100, согласованного ранее графика работ с сохранением высокого уровня их качества. И поскольку премьер уже уверенно встал на крыло, претензии к Ульяновскому авиазаводу, мягко говоря, несостоятельны. Не заслуживает обвинений в срыве графика в свой адрес и Тант Кым, Бериева. Аппаратура установлена на самолете и проходит испытания, почему-то вылившиеся в долгие и мучительные усилия доведения ее до уровня, соответствующего тактико-техническому заданию. Главной проблемой, тормозящей готовность комплекса, стала стратегическая ошибка, заложенная в проект. В былые санкционные времена военные конструкторы не считали необходимым соблюдать осторожность в вопросах экономической безопасности и ограничивать закладку в проекты иностранных комплектующих. Электроника, как и многое другое, попала под санкционные ограничения, что болезненно отразилось на проекте «Премьер». Отечественные технологии, используемые в производстве электроники, устарели отстают от западного уровня не менее чем на 10 лет. Поэтому процесс пересадки радиолокационного комплекса А100 на родные, отечественные чипы столкнулся с проблемами. Не помогла решению возникшей проблемы и смена в 2017 году генерального конструктора одного из подразделений Ростеха, АО концерн Вега. Ни у кого не возникает и тени сомнений в том, что макроудин нового поколения А100 премьер будет доведен до ума. Даже по второстепенным заявленным характеристикам, попавшим в свободный доступ, Основные остаются под грифом «Секретно», можно сделать вывод, что этот комплекс будет превосходить американский Boeing 3B Sentry. Однако устраненное таким образом качественное отставание не повлияет на отставание количественное. Упущенного времени не вернуть. Мощности заводов, равно как и объемы финансирования, по мановению волшебной палочки не увеличить. В свете этих обстоятельств заявление министра обороны о готовности более чем 30 премьеров к исходу 2020 года было воспринято исключительно скептически. Что еще может вызвать осложнение запуска А-100 в серию? На сегодня возможности ульяновского авиастар СП, производящего самолет-носитель Лил-76МД-90, не позволяют рассчитывать на быстрое выполнение им условий контракта, заключенного в октябре 2012 года. В соответствии с ним до конца 2020 авиазавод должен был произвести 39 единиц L76 МД90, но до этого времени в рамках контрактных обязательств построено всего 8 машин военно-транспортной версии, спрос на которые в разы превышает предложение. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.